сегодня яшка яшка сегодня рулит Кэфов нет ничего нет есть большие цели цели 120 рублей и с целями считать 80 рублей плюс 69 минус 20 процентов ну 120 150 рублей средний заказ они а 300 400 Кэфы давали 300 400 средний заказ сейчас в среднем блядь, 200 рублей за заказ они будут получать и будут радостны блядь, что цель выполнили 200 рублей это вместе с тем, что им даст Яшка Потому что через весь город сейчас 200 рублей Заказ стоит минус процент Это 150 плюс 8 230 рублей это самые длинные заказы А в среднем будет 150 Вот такая Даже если будет 200 Это все равно меньше 300-400 И люди ради этих целей готовы На 100-200 рублей Ниже возить вот. ну что, Парни, выходим на охоту Охоту Охота за марамоемы, блин, с ресторана, вот с ресторана элитного. 300 кэф, парни, 300 кэф. Едем. Что здесь было-то? А? Что за праздник? Не все, Сбербанк, Сбербанк. Не успокоится со своим Сбербанком, блин. Набрал заказов на Сбербанке, делать некому. Так, ну что, отсюда кто-нибудь поедет, парни? Поеду я опять на амбар, там жир был. Парни, ну поехал я, в общем, возить могу по моему району, блядь. С маленьким кэфом плюс 80. Работаем, парни. Пять заказов. Даже 900 рублей 6 заказов. Еще 100 рублей там один был. Вот такой пока расклад. Уйню, блядь. Так, в общем это, что-то я не помню, куда дальше ехать. Тут везде разбомблено, блядь. Пипец, нахуй. Да ёбаный хуй, а. А нас все ждут и ждут, ждут и ждут. Всем нужна помощь, блядь. Хули по таким дорогам. Ладно, остановимся в туалет, надо зайти, блядь. Будем писать, чтоб отменили заказ. GoPro. Будем что заказ. Конечно, будем, блин. Че мы напишем? Напишем, здравствуйте. Меняю колеса. Колеса. Забыл выключить. Как я только включился, успел сделать на два заказа на 280 рублей. Но это что такое, блин? Это какая-то, блин, Но Каплюсник едет на камры, видите, блядь, смотрит, блядь, по ебеням, по Воронежской, блядь. Насколько дешевый каплюш что ездит, сука, блядь. Вы по Сбербанку онлайн не, не перешлете деньги эти? А вам не, не возьмут там лишних? Почему? Ну потому что я на месте не нажал Видите, на месте не нажал еще. Я, Меня еще нет только у вас не поняла, не мара... Ну вот отмените, увидите Что деньги не снимутся у вас А эту сумму мне так пришлось Давайте я это покажу вам Просто отмените поездку Ну дайте, дайте я сам. Вот 99 рублей, видите, запомнили вот, отменить поездку, отменить поездку, поездку. Заказ долго отменил. Не стоять, все. <звы> а то я не пойму, что вы от меня хотите смысл какой. Что-то <звы> прям все никак не понимают элементарные вещи. <звы> <звы> Когда у вас будут зарплаты 30% забирать, вы сразу начинаете думать, да? А, парни, ну поехал я, в общем. Возить шнягу по моему району блин. С маленьким кэфом Плюс 80 Работаем парень Ну что парни Сделал заказ Вот женщина вышла Как ее показать то вам Вон она пошла Так женщина вышла А мы завершаем заказ И 200 за с копейками блядь, 16 рублей в общем, с Фадеева едем до... Сейчас скажу, вокзальный. Ну, нормальный каратыш, наверное, такой. На Воронежскую не едьте. Смотрите, здесь, блядь, кратеры одни. Дорогу разбомбили. Нахуй. Местные власти, блядь, за хохлов работают, сука, бомбят. Дороги не восстанавливают, бомбят все. Фидарасы, сука, блядь. Превратили страну в хуйню, блядь. Блядь, где она, нахуй? Сука, ебаная блин а Он она стоит ну наконец-то я отвез вот это кралю кралю отвез она мне 99 рублей Екатерина молодец молодец а то бы я заплатил сейчас 30% было бы за 70 рублей я вез надо нее ехать будь здоров ладно надо ехать к поляне блин здесь кафе вообще говно блин лучше здесь не работать парень это сейчас будем бомбить все надоел мне по самаре блять 700 рублей заработал блять плювать охота таких денег блин, сколько времени потратил туда-сюда съездил а сейчас буду здесь искать вон счастье о да тут дофига счастья а он не поедет что ли? нет а ч ⁇ можешь поедет тоже нет он же городской наш. Нет. Нет, нет, с этим у нас я села, с Рай-центром даже mm. разница у нас на 10 дней. Ну, Оренбург, это же степи в основном. Степи, да. Казахстан, считай, как в Казахстане. Как казахский какой-то, как они сами называют, как ветер подует. Казах... С Казахстана. Даже в Оренбург, вот приезжаешь, многоэтажки между этими, чувствуется такой пронизывающий противный ветер. Да, это везде ветер, кроме Самары. Тут же горы защищают. Если бы мне горы, тут тоже бы дуло хорошо Я только сам к центру еду на ЖД вокзал Одно оно, единственное лекарство И вот всех теперь их поувольняли Другая там система сейчас Да их надо расстреливать, а не увольнять блин. Там за... всю верхушку француз... Мол, французы же готовы за 100 тысяч купить У них зарплаты дикие, блин А у нас что? А у нас копеечные, блин у нас люди вчера, за, за месяц была. зарабатывают столько, сколько француз за один день. Mm -hmm. вот я... Тольятти горит. Весь в огне работают люди. И Самара. Не горит вообще практически ничего. Особенно где я стою. Город бездельников. Город чиновников бездельников. Груз сегодня, смотрите. Вот такой у меня груз. Везу на выставку. Работаем, парни, по городу, по области. 4К есть. Сменицу отвез еще там за 65 рублей. Уже два каратыша, парни. Хоть до 5 бы дойти, коротышка Сейчас дальнюю подачу пытался сунуть 2,5 километра. Я не клюнул на это. Ладно, еду. Завел я инстаграм. Называется Таксимен по-английски. Подчеркивание, From, подчеркнение Самара. Вот. В общем, смысл Инстаграма в том, что я буду выкладывать оперативную информацию. Видите? Таксимен from самара я вам приложу скриншот. Прям новый, свежий Инстаграм, еще ничего нету, блин. Подписывайтесь и будете узнавать самую оперативную информацию. Счет за каждый заказ, сколько чего стоил, куда ездил что делал вот такая информация ну, что погнал я пока по делам скоро буду работать